Привет нам, земляне! Новая программа Иной контингент продолжает цикл иноконтрадуга. И сегодня у нас в гостях Касатин Смоленцев, наш э, соотечественник. Сейчас он в Атаве. И, соответственно, мы говорить будем на, конечно же, непростую тему что является нашей иноконтовской традицией. От сложного, от сложного к простому. А именно иноконт Прогноз педагогика от подростков. Приветствуем вас еще раз, Константин. Приветствуем. Немножко о себе, пожалуйста. Я, наверное, бы не сказал, что я педагог. Сразу такая легкая дискуссия, да? Я, наверное, больше практик. Больше практик, который помогает в том числе и подросткам, о которых мы сегодня хотим поговорить, да, вписаться в эту жизнь, вписаться в эту жизнь, проявить себя. Я не хочу говорить слова там стать успешным или самодостаточным. такой. Я хочу найти слова, найти себя и реализовать себя в этой жизни. Вот это, наверное... То, что я ставлю перед собой, ну, если мы сейчас говорим о категории подростков, да, или там о нашем подростковом образовании, так сужает то, что чем в последнее время очень много занимаюсь я. Занимался раньше, занимаюсь снова сейчас. Поэтому, наверное, вот с этой позиции. Если коротко себе, в бизнесе 30 лет, а. с, момента, с момента, как зародилась эта идея в Советском Союзе, что что-то нужно делать, чтобы дать свободу реализовать себя, которое потом перешло в предпринимательство, которое потом перешло в бизнес, которое закончилось тем или продолжается в том виде, в котором есть сейчас. Поэтому а -а -а -а, я такой ветеран капиталистического труда. В этом смысле, да? Спасибо, Константин. Ну, мы нюансы будем с вами по ходу беседы еще извлекать. Вы – выпускник Академии Госслужбы. Сегодня у нас уже был один из ваших однокашников. Скажите тогда, ну, наш традиционный иноконтовский такой посыл, какая же музыка будет звучать на Марсе? Вопрос выпускнику Академии Госслужбы. Опять, Разговор. Так. Разговоры. Вот кромольный вопрос прозвучал и срезываю в эфире. Повторите, пожалуйста, ваш сакраментальный ответ. Вот я сказал, что интернет не выдержал моего ответа и решил затормозиться. Ну давайте, будем дублировать. Итак. Будем дублировать, да. Но с учетом того, что в Академии госслужбы защищал докторскую диссертацию, а магистратура две я проходил в Академии народного хозяйства, то, наверное, на Марсе у меня будет звучать такая полифоническая мелодия большого оркестра, потому что жизнь настолько а, многогранна что и настолько она интересна, что, наверное, уложить ее либо нужно быть просто сумасшедшим гением, типа Паганини, я учился на скрипте играть в детстве, либо это должен быть действительно вот такой вот симфонический оркестр, который передает всю палитру нашего человеческого, скажем так, как сказать, даже Нашего человеческого, ну, я не знаю, что ли, многообразия нашей жизни, наших чувств, переживаний, эмоций. Вот что-то ну, такое. А какой тональности? Минорный, мажорный? Какая опорная а, тоника? Мажорный, мажорный. Это на зависть, на зависть землянам? Не на зависть землянам. Вот зависть я бы обществовал на радость землянам, я бы так сказал. Прекрасный посыл. А скажите, если бы это был джем джемсейшн, и я этот вопрос отошлю к финалу, напомните, вернемся, uh -huh. каким бы мог быть символический состав этого джема? Ну, так же, как символической сборной по хоккею и так далее. Договорились? Опа! Вот это, вот это очень, это очень непросто. Зар, зарубите, пожалуйста, эту и мы к ней вернемся за пару минут до финала. Итак, разогрелись, да? да? По какой оси, соответственно, мы будем радуги сегодня работать? Как вы это позиционируете? А наверное, задайте, задайте для... Я вот показываю, соответственно, эти варианты осей. И mm. вы... Так, сейчас я... Пока еще сам не очень с этим... Угу. Так, демонстрация пошла. Ага, вот она. Ну, всем известная наша радуга. И какой вы чувствуете оси, соответствует наша сегодняшняя тема. Ага, вы знаете, нужно выбрать обязательно одну, или можно на стыке двух-трех? А вот попробуем мы все же одну ось с вами, потому что лукавость, она позволяет, естественно, и о двух, и о четырех говорить, но из семи, одна. Одна, да? Угу. Я бы, конечно, наверное, от меня бы хотели сейчас услышать, что я выбираю педагогику. Но я в самом начале сказал, что я не считаю себя в честном виде педагогом. Коллега, извините, значит, название осей слева. вот которое... я, я понимаю, я, а, я, просто, я, да, я просто содержание как бы их рассматриваю, там с правой стороны которая. Для того, чтобы было понятно. Это Но... для землян написано, понимаете? Которым нужно обязательно свой стандарт какой-то, да? Приложить, жупел. А вот э, те, которые будут обитать на планете Марс, допустим, будут mm. э, свои неологизмы вводить. А давайте мы возьмем резервы экспансии. Опа! Я вас поздравляю. Это шикарный ход. Я в восторге. Так, отлично. И тогда, соответственно, вы вызвались сегодня быть оппонентом. Напросился, да? Сам? Нет, это очень важно. Мы очень ценим такую конструктивную критику. С чего бы вы свой доклад оппонента хотели бы начать? А, ну, для того, чтобы кому-то оппонировать, нужно как минимум слышать чью-то точку зрения. Тогда, может быть, повторюсь, вы зададите вот, э, направление, тематику или выскажите свое какое-то вот видение, взгляд, а я постараюсь сапонировать тогда. Так, То есть мы с авторефератом не знакомились, диссертацию не читали? Читали, но она очень объемная. Она очень объемная. Нельзя, нельзя же на защите... Там несколько оппонентов, каждый со своей точки зрения высказывается. Так. Ну что ж. Тогда держимся. Хорошо. Договоримся. Так, сейчас мне надо открыть вам этот слайд. Хорошо видно? Да. Ну, о понятиях мы договариваемся прежде всего, да? Соответственно, mm -hmm. прогноз педагогика который, в той доктрине, которую ее развивает иной контингент, опирается прежде всего на сакраментальное понятие «смысл». Смысл – значит, это, соответственно, неразрывное единство с зародышей новых компетенций и зародышей новых идеалов ценностей и хотений, которые устремлены в будущее. То есть заведомо смыслы неразрывно связаны с феноменом будущего. Соответственно, я буду мышкой просто комментировать по левому полю пока иду. Соответственно, основой выявления новых смыслов является процедуры диагностирования и прогнозирования проблемных ситуаций. Здесь мы, соответственно, нарушаем землянскую традицию так называемой футерофобии и проблемофобии, которая чурается от э, проблематизации и э, в той же самой доктрине МВЭ всегда требуют сначала назвать цель, а потом уже под нее подстраиваться выбором средств. Так здесь, э, в этой парадигме, э, цели полагания являются следствием предварительной, очень скрупулезной э, работы по проблематизации. Соответственно, проблематизация служит э, э, фактором выстраивания поисковой коммуникации. То есть здесь мы следуем школе Никласа Лумана, э, и здесь, соответственно, поисковая коммуникация выстраивается э, в такой матрице, условно говоря, э, э, формате триад, которые возникают э, как соответствующие инициативы этих предъявления друг другу мотивов и компетенций, их видения в будущем. И на этой основе развиваются поисковые коммуникации и так называемая сеть ожиданий. Вот в центре проектная стратегия Иноконта. Здесь же прогноз педагогика в чистом виде. Это означает, вот эта вот э, наша классическая шестиуровневая э, такая пирамида, шестифазная. Вот в ее основе проблематизация, далее идет выстраивание сценарных идей, э, сценарных планов и стратегем. И только ближе к завершению, это уже постановка задач, извините, то самое, что называется целеполаганием, это контуры э, проектных заданий и выход, соответственно, на гипотезу проектного решения. То есть для прогноз педагогики это означает, в частности для подростка, это и означает самоопределение, позиционирование, чего же я способен. Во-первых, и это неразрывно связано с постижением, что же я могу во имя собственного и э, семьи своей вот это вот продвижение к честному будущему. Термин «честное будущее» – боевой, рабочий и вовсе не абстрактный. Ну, дальнейшие подробности не буду грузить. И потому, соответственно, мы в такой, условно говоря, классификации, категоризации прогноз педагогики рассматриваем. По возрастным категориям, видите, детвора с 5 до 12 лет, подростки 13-16, студенты, срединные группы 26-39 и возрастные от 40 до бесконечности. Соответственно, иноконт, как комплекс и теории с практикой, предоставляет необходимую дидактическую базу включая в себя и так называемые приемы а, проектно-театрального творчества. А, Альянс Кульман – это один из станков, верстаков, как хотите его называйте, на котором и разворачиваются гипотезы об этом честном будущем. Соответственно, а, здесь применимость этих выпускников а, соответствующих уровней э, становится возможной и э, в командных игровых ситуациях и в профессиональной э, ориентации выпускаются и стартапы, э, фасилитаторы, модераторы инновационного джем вот он самый термин. Ну, командность – это так называемая социальная э, группа, ориентированность, да? Вот, например, в семьях подростки уже способны с родней э, служить очень даже не шутевыми значит, э, энтузиастами и квалифицированными энтузиастами. Какая предоставляется инфраструктура для этого и? каким э, первоисточником они могут обращаться в ходе, в том числе, своего э, творческого и личностного роста. Давайте я этим ограничусь, чтобы не э, утруждать из зрителей, слушателей. Хотите ли по этой части высказаться? Хочу. Внимательно слушаем. Мы-то говорили, что я сегодня встаю на позицию подростков в 13-16 лет. Yeah. Это та категория, с которой там, в силу ряда причин я в последнее время достаточно плотно сталкиваюсь. Поэтому, поэтому наверное, мы и определились в этом понятии. Да? И то, что у вас написано, с одной стороны, оно очень близко и многие моменты попадают в точку. Может быть, мы просто с, несколько с разных позиции смотрим на одни и те же явления, но тем не менее совпадение достаточно серьезное получается. И не совсем обратить внимание, коллега, мы, грубо говоря, к одному с вами эфиру подключены. Идеи да. носятся в воздухе. Вы об этом хотели да. сказать? Да, да, абсолютно верно. И вы в самом начале сказали одно очень ключевое слово «смысл». И вот это вот слово «смысл», оно во многом сегодня определяет и все остальное, потому что с ребятами, назовем подростки, да, с той категорией, которая обозначена, 13-16 лет, ну вот мы там чуть-чуть пошли, там, 12-17, но, в принципе, это вписывается в эту категорию, там, плюс-минус один год как таковой, да. А, и то, что я могу сравнивать, предположим, с теми ребятами, с которыми я занимался, там, лет 20 назад, у меня был перерыв такой, в этой деятельности, то сегодня у подростков неважно, какой элемент они начинают овладевать, там, или знания, или навыки, или какой-то вид деятельности, или какой-то проект, слово «смысл» возникает в первую очередь. То есть, если подросток сегодня понимает смысл, ради чего он это делает, фактически это является главным мотивирующим элементом э, в его деятельности в целом, наверное, на данном этапе его жизни. Если он не видит или не понимает смысла, ради чего он происходит либо конкретное действие, либо еще либо еще что-то такое, то все остальное в немалой степени теряет свой смысл. Такая тавтология, да, не вижу смысла, теряет смысл как Поэтому, наверное, вот это ключевой момент, который я бы хотел подметить. Константин, можно немножко э, вас спровоцировать? Угу, конечно. А, так называемые э, старшие взрослые, угу. как я уже сказал, э, доблестно, ревностно <coughs> от, э, отмежевываются от проблем. Ну, no проблем звучит, да, по земле? Звучит, да. Вот. И в итоге... Каша в головах и неспособность различить проблему от не-проблемы. Скажите, пожалуйста, вы сейчас ратуете за э, подростков, которым предъявит-ка ты смысл. А умеют они отличить, где не смысл? А я не рату, я констатирую. Вот, есть, а, вы их защищаете. Вы можете понять... не осуждаю никого. Я констатирую это то, что... Не осуждение, это диагноз, коллега. Да. Мы а, здесь оценок не вносим. Мы собираем симптомы, да, Абсолютно. соответственно, и по ним ставим диагноз для того, чтобы и лечение было, извините, эффективным. Итак, слушаем вас. Хотя тут вопрос, кого и чуть подростков или нас? Нас, землян, нас, землян. Вот нас, землян, да, наверное, в первую очередь. Не забывайте, вы выступаете от лица семейного экипажа, в котором да. растет этот подросток. Ой, это очень непростой экипаж, я вам скажу, очень непростой экипаж. Потому что давайте представим, мы с экипажем, с семейным экипажем, направляемся к какой-то планете, предположим, Марс возьмем, да? Вот самое такое, то, что вот постоянно в голове землян в последнее время нужен на Марс, именно почему-то на Марс. Много причин есть, но как таковы. И за время нашего полета подрос наш ребенок, который ночью стал подростком. И один из первых вопросов он нам задаст. Уважаемые там члены нашего корабля, Ибо мои там родители и семья. А смысл, какой нам лететь к Марсу? Ради чего я туда лечу? И вот это, наверное, будет одним из вопросов, который потянет за собой целую серию следующих вопросов. И который определит, долетим мы, долетим или не долетим. Долетим мы туда или надо лететь в другую сторону. И кто, в конце концов, через определенное количество лет будет управлять этим кораблем? И куда он все-таки приземлится или не приземлится? Вот это для меня очень, не только для меня, это для экипажа, я скажу, сегодня, наверное, один из ключевых вопросов. Я не хочу сейчас переводить там... Я могу привести пример из жизни. Если хотите, могу привести там пример из жизни там, или из обучающего процесса, который это очень хорошо иллюстрирует таковые моменты. Ну, что поделаешь? Вы гость, вам и слово. Вам и слово, да. Ну, представим, что вот я просто... Что ближе, то и поют да? из таких вот вещей. Есть семейный бизнес, фактически это семейный экипаж. И родители, которые непосильным трудом, идеями, мыслями, желаниями, фантазиями создали этот экипаж, надеются, что подросший член экипажа и же их ребенок рано или поздно возьмет штурвал в свои руки. К сожалению, в подавляющем большинстве подросший член экипажа думает совершенно по-другому. И в этом уже заложен изначально большой конфликт, серьезный конфликт. Потому что когда экипаж стартовал, то мысли, желания, фантазии были прежде всего взрослых членов экипажа, которые, наверное, в один только из последних своих моментов размышлений думали о том, что захочет следующий член экипажа, когда он подрастет. И это очень непростой вопрос очень серьезный вопрос, от которого в прямом смысле зависит не только судьба конкретного экипажа там, и конкретной семьи, если мы возьмем командность, а во многом зависит и судьба человечества, если так мы по большому счету возьмем. Ну и как мыслителю вам тем более понятно, насколько важно определяться с, опять же с понятиями, категориями. Тогда Напомню, что Семейный экипаж означает способность его к самовоспроизводству смыслов. То есть это синергия. Это нигде есть доминанта. Поэтому образ триады, треугольника, в котором невозможно и бессмысленно выяснять, какая из вершин круче и какая из этих вершин находится в состоянии подчинения, да? великость называется. Вот Синергия предполагает, что идет вложение со всех сторон, и сумма получается больше, чем арифметическое сложение составляющих. Однозначно, да. Так вот, какова роль, коллега, подростка в этой триаде синергетичной? А вот подросток Подросший член экипажа, да, так подросток он есть подросший член экипажа, в полном смысле этого слова. Он хочет видеть свое равноценное вложение, своих там идей, желаний в синерге, чтобы получился синергетический эффект. Вопрос, готовы ли к этому и думали об этом уже взрослые члены экипажа, когда стартовали, и делали ли, и делали ли они шаги конкретные, чтобы. А вот эти желания, идеи подростка, они влились естественным, органическим образом, и получился действительно синергетический эффект. А вот сегодня для меня это вопрос, пока не имеющий однозначного или массового положительного решения. Ну, по крайней мере, на нашей планете-то это точно. Хорошо. Отвратительно, конечно, но скажу дипломатично «хорошо». А что мешало тогда ранее дружить с иноконтом, который занимается этой проблематикой более 10 лет? И на самом деле имеет некоторые приемы, технологии, которые позволяют выйти из этого штопора, в том числе и семантического, да, смыслового штопора. Вы, Это, конечно, как вы полагаете, нужны они практикующим педагогам, вот вам, который ведет свои авторские там, консультации, курсы? Если вы хотите мое персональное мнение да, знать, и почему, наверное, занимаясь 30 лет бизнесом, я постоянно учусь, и на разовых курсах, и две магистратуры, и диссертации, потому что я считаю, только через соединение практики и теории ты усиливаешь свое движение вперед, ты делаешь на стыках те моменты, которые не видятся, если ты существуешь в какой-то одной ипостаси, только ли в науке, только ли в бизнесе, только ли в обучении. Поэтому почему раньше не нашлись. Ну, потому что, наверное, нас 7 миллиардов на Земле людей, и найтись не так просто в этом большом сообществе. Итак, ну, мы с вами встретились. Что делать-то будем дальше? Что будем делать, да. Очень хороший вопрос. теории и практики. Да, ну, наверное, если касается нас, то в силу своих наших скромных способностей, в том числе и моих скромных способностей, мы что-то стараемся делать в этом направлении. И для конкретно для подростков, и для через них, или вместе с ними, с понимающими с членами экипажа, для того, чтобы мы все-таки пришли, чтобы они, я беру, скажем так, экипаж потому что я не член всех экипажей далеко и не всегда, и в большей части, да, для того, чтобы экипажи, которые идут в каком-то направлении, они могли все-таки продолжать то, что задумано с учетом интересов всех членов экипажа. Ну, я вот вывел на экран, надеюсь, вам это видно, да. значит, некую парадигму. Заголовок не смущает? Нет, не смущает. нет заголовок не смущает я читаю просто текст ну если вы хотите э... так я еще перелесну да да у меня нет принципиальных возражений к первым пяти пунктам какие-то. А мы же о курсах ускоренной переподготовки семейных экипажей говорим с вами. Вот в этом контексте эти ориентиры своевременные? Вы Нет? знаете, они все имеют право, не потому что я так вот огульно хочу сказать, вот я уже прочитал все один из тех, которые у меня были на экране, не все имеют а, право на жизнь, и по сути они все должны... В той или иной степени присутствовать, начинает развитие школы наставничества, который один из последних пунктов, который я вижу, или кураторство. И через там был пятый пункт про стартапы, и выход на первый пункт, который, ну, я сейчас не могу точно сформулировать, он был там на первой странице. Я верну. Это действительно очень важный пункт именно дизайнеры будущего. Конечно. То есть э, Конечно. дизайн. Э, будущее не надо выдумывать его конечно. нужно создавать. И мы видим здесь опять ключевое слово ⁇ смысл ⁇ да? То, с а, чего мы сегодня ну, фактически... Речь, а -а -а конечно, потому как, опять же, наш традиционный вопрос гостям, что такое честное будущее. Так вот, честное будущее, оно адекватно смыслом этого будущего. Да. Ну да. да. Что поделаешь, оппонент э, в своей ну, роли... Даже поспорить не удается сильно, да, вот где-то совпадает наша. Ну, взгляд. что случилось? Вот откуда, э, как вас удалось обезвредить, коллега, оппонент, что прямо вот и поругаться нечем? Ну, давай, давайте обострим ситуацию. Ваш опыт что подсказывает, что нужно делать в этих случаях? Что нужно сделать в этих случаях? В этих случаях надо перейти, наверное, от подростков на взрослых членов экипажа. Вот это, с моей точки зрения, задача, наверное, не менее сложная, чем а, работа с подростками. Потому что если подросток ищет смысл, он его там видит или находит, или мы ему помогаем, и он в соответствии с этим достаточно гибко меняется или меняет свою позицию, свои взгляды, свои действия, то я не скажу, что настолько же быстро это получается со взрослыми членами экипажа. Вот тут, мне кажется, проблема, хотя внешне она менее проявляющаяся, но она более глубокая, более тяжело решаемая. Вот не это ли действительно беда на самом деле? То есть я уж не буду банальные спекуляции по поводу того, что вот они дети, значит, проблема отцов и детей извечная, а на самом деле попытка сбежать от ответственности и свалить все на чада. Ладно, это не для нас отсутствующих не обсуждаем. У меня к вам вот какой вопрос назрел. Смотрите, вы большой опыт имеете работы в этой гуще. Вы пишете книги. А скажите, пожалуйста, вот из того, что мы с вами проговорили, и здесь на слайде э, прописано, много ли семей, ну, хотя бы папа, мама и я, э, способных, готовых включиться вот в этот э, цикл, ну, уберу слово ускоренные, да, там, э, значит экстерн переподготовки. Но вот включиться в этот процесс личностного роста в качестве семейных экипажей, становления того могло бы привлечь. Ну, может, затянул вопрос, но вы, надеюсь, поняли. Я просто не перебиваю, да? Да. А, ну, если повторить ваше высказывание, не говорить плохо об отсутствующей, да? Нет. То, Не то, деклари... отсутствующих, да. <свят> то декларирующих много, практически все, а реально желающих и, де... и делающих какие-то шаги в этом направлении единицы. Ну, в процентном отношении можете рискнуть? В процентном отношении? Да. Ну, тяжело рискнуть в процентном отношении, ну, если даже взять 20 на 80, я думаю, что это будет мой оптимистический взгляд. То есть 80% желает, только 20% решается. Так, ну, это да. Но уже неплохо. Так, я очень... правильно, работаю, правильно понимаю, вы работаете с русскоязычной аудиторией? Да. Так, 20% Предметно? на всю планету. Ну, это любого маркетолога э, восхитит эта цифра. А... И дальше что? Вот э, вы собрали эти заявки от семей, которые решили тряхнуть стариной и сказать: хватит гнобить друг друга и наберемся смелости, двинемся в честное будущее. Вот вы их встречаете на пороге. И? И, и первое, наверное, что я стараюсь сделать, я стараюсь, чтобы они сами сформулировали понятие честного будущего и сформулировали его с открытыми глазами, с пониманием того, что оно им, чего оно им грозит, это светлое будущее. А оно им грозит прежде всего изменением самих себя. А это, наверное, одно из самых непростых для любого человека решений. Да. Ну что ж, вы человек легкий на подъем, рисковый? Ну, есть, может быть, такое, да. Ну, предпринимательство предполагает разумный риск. Сколько вам времени нужно ну, за исключением этих хлопот рождественских для того чтобы познакомиться с ресурсами, возможностями и и соответственно определиться в своих предпочтениях, ну, во-первых, я уже ознакомился до нашей с вами беседы, и не один раз, и ни один день, скажем так. И с момента, когда мы определенное время назад с вами познакомились, я внимательно изучил, ну, из тех открытых источников, которые у вас указаны, да, я внимательно, ну, насколько, настолько, опять-таки, может быть, смог понять и перед нашим с вами разговором я все это посмотрел. Поэтому я не скажу, что... Только первое касание наш сегодняшняя с вами такая очная встреча, очное знакомство. Нет-нет, мы уже как маркетологи с вами. Так вот, 20% страждущих уже на пороге. Как много времени потребуется для того, чтобы вы с ними уже в ближнее соприкосновение вступили? Да, с ними это ближнее соприкосновение. Я вступаю регулярно, в зависимости от того, как они появляются на горизонте, с той или иной скоростью или с той или иной там, сгруппированностью. Поэтому здесь, там, может быть, вполне вероятно, что мы с вами поговорим, и через пять минут у меня уже с кем-то из них, из этих пришельцев наших землян, будет очередной контакт. Вы понимаете, что мы с вами э, не тет-а-тет, -а -тет. нас слушают тысячи, да, зрителей обратитесь к ним как ваш месседж будет звучать в связи с этим обсуждением как мой месседж будет звучать да очень хороший вопрос или очень хорошее предложение такое я не помню кто сказал но один из мудрых людей да измени себя и я а вообще так утрированно, и мир изменится вокруг тебя. И вот этот момент, я считаю, очень важным и принципиальным моментом. И в том числе, и прежде всего, наверное, для того, чтобы семейный экипаж, о котором мы говорим, он действительно был экипажем, а не просто случайно попавшими в одно пространство несколькими людьми разного возраста. Ну, многоточие я слышу, и, и приглашение зрителей, соответственно, комментировать, обсуждать, репостить и разгонять эту волну. По-моему, это лучше, чем э, обсуждать под елочкой, По крайней мере, э, рецепты оливье и соответствующие там э, шнурки, бантики и прочее. Тем mm -hmm. более, что елочка предполагает задуматься на следующий год, и все задумываются, да, пишут там желания Деду морозы себе на листочке, стать умнее, красивее, стройнее, блондинистее там, и все остальное прочее. А может быть, вместо вот этих вот традиционных пожеланий а, похудеть или протрезветь, действительно задуматься над той темой, которую мы с вами сегодня обсуждали. Но, по крайней мере, считаю, что ты гораздо благодарнее и, и честнее. И перед сегодняшним днем, и перед завтрашним днем. Ну, прекрасно. Ну, и тогда на этой оптимистической ноте обещанный наш состав символической сборной. Джен Сейшн на Марсе. Я бы, наверное, выбрал бы такой состав. Я бы выбрал, наверное, состав, полный состав того экипажа, который летит на Марс, вне зависимости от умений э и музыкального слуха, и умения играть на каком-то инструменте. Но чтобы, вступив на Марс, сыграли все вместе, и каждый получил от этого удовольствие, вне зависимости от своих знаний и умений в музыкальной сфере. Мне показалось, это было бы лучшим, наверное, исполнением, которое, в принципе, возможно. Ну, то есть, записывайтесь в первые ряды, разбирайте уже контрамарки. Вы фактически, как импресарио этого действия, уже начали выступать. я надеюсь, не очень наши зрители утомились этим затянувшимся сегодня эфиром, но, по-моему, тема достойна того, чтобы ее многократно, но не занудливо, а именно по возрастающей, да? Выносить. Мы с вами работаем через платформу Zoom, которая дает возможность каждому в интерактивном режиме, а не как в вебинаре с говорящей головой, слушающей там сотни людей. Сотни тысяч в Zoom могут выступать здесь в том самом инновационном джемсейшене на равных. И вот этот вот эксперимент, который мы уже будем осуществлять в следующем девятнадцатом году, собственно, и предполагает участие тех самых семей, которых наш коллега уже видит на пороге ускоренной системы переподготовки. Ну, да, времени здесь действительно нет. <связь> Прежде всего для самого экипажа. Не для нас даже с вами, а для самого экипажа. Итак, вдохновили, указали, как говорится, что не так все плохо в нашем хозяйстве, в нашем отечестве. На самом деле есть повод просыпаться по утрам. Конечно, однозначно. Спасибо, коллега. Спасибо вам за, за, интересный это разговор, за интересный разговор, да. за интересные многие моменты, которые заста... заставляют задуматься несколько по-иному над тем, чем ну и занимаюсь тем, чем интересно и то, о чем думается. Это, это э, и заложено в названии программы иной континент, иной контингент и иной контент, иные смыслы и короче. Спасибо. С вами был Константин Смоленцев, политолог из города Атавы. он же и писатель, педагог у нас. И я, Тона Болеви, координатор международной научно-креативной программы «Иной контингент». Всего доброго, до новых до в эфире. До свидания. До свидания.